Альфа Гейм Разработка 2D, 3D игр и приложений Всем привет! В этом видео мы будем работать со звуком, добавлять звуковые эффекты взрыва, фоновую музыку и звуки выстрелов. Наша игра постепенно обретает форму. Мы небольшими, но уверенными шагами идем к ее завершению. Итак, Unity поддерживает основные виды звуковых файлов, таких как вау, wow, mp3 и OG. Для работы с аудио в Unity существует три основных компонента. Это аудиоклип, аудиолистенер и аудиосорс. Аудиоклип содержит данные аудио. По сути, это просто аудиофайл. Аудиосорс – источник звука. Воспроизводит аудиоклипы в сцене. Audio Listener ведет себя как микрофон, он получает входящие данные с любого источника звука в сцене и проигрывает звуки через динамики. Давайте найдем наши аудиофайлы. В ассетах у нас есть папка аудио, которая содержит различные источники звука, эффекты взрывов и фоновую музыку. Если мы выберем любой из аудиофайлов, то в инспекторе мы увидим настройки этого файла. В окне предварительного просмотра будет отображаться дополнительная информация об этом файле. Если окно предварительного просмотра закрыто, мы можем перетащить его заголовок вверх, чтобы открыть его. В окне предварительного просмотра можно увидеть форму волн аудиофайла. Также мы можем проиграть файл или зациклить его воспроизведение. Кроме этого мы можем видеть дополнительную информацию о звукозаписи, которая находится в нижней части окна превью. В данном проекте присутствуют три варианта взрывов – взрыв астероида, врага и взрыв корабля, фоновая музыка и два эффекта выстрелов. Сейчас нам нужно связать наши аудиофайлы с префабами взрывов. Идея такова, что когда префаб взрыва появляется в сцене, проигрывается аудиофайл, который к нему прикреплен. Что касается нашего корабля, он проигрывает свой аудиофайл выстрела только тогда, когда пользователь нажимает кнопку стрельбы. Давайте сопоставим наши префабы с аудиофайлами. Сделать это можно так. Добавить на нужный объект компонент Audio Source и указать его в его свойстве AudioClip имя аудиофайла. Но существует более простой способ. Достаточно просто перетащить аудиофайл на необходимый объект. В этом случае Unity сам создаст компонент Audio Source и в свойстве AudioClip создать ссылку на аудиофайл. Давайте перетянем аудиофайл взрыва астероида на префаб взрыва. Файл префаба называется Explosion Asteroid. Находится он в папке prefab VFX Explosions. Также перетяните остальные взрывы на одноименные префабы. Теперь как только произойдет взрыв, появится префаб взрыва и сразу проиграет звуковой эффект взрыва. Давайте посмотрим на компонент Audio Source. В нашем случае нас интересует только одно его свойство Play on Awake в переводе воспроизводить при пробуждении. По умолчанию это свойство установлено в True, то есть стоит флажок. И это означает, что аудиофайл будет производиться автоматически как только объект станет активным, то есть произойдет взрыв. Больше никаких настроек делать не нужно. Как вы видите, звук добавлять в игру очень просто. Со взрывами разобрались. Теперь давайте разберемся с выстрелами. Нам необходимо перетянуть файл выстрела Weapon Player на объект Player. В случае с кораблем, звук должен воспроизводиться только тогда, когда игрок нажимает кнопку стрельбы, а не когда корабль появляется на сцене. Поэтому свойство Play on Awake давайте отключим. Механизм работы выстрелов мы описывали в файле Player Controller. Давайте его откроем для редактирования. Итак. Сразу после того, как поле будет клонировано в функции instantiate, необходимо проиграть звук выстрела. Так как компонент AudioSource находится на том же объекте, что и script player scriptPlayerController, мы можем напрямую к нему обратиться, используя функцию getComponent. Напишем код getComponentAudioSource.Play Таким образом метод play проиграет звуковой файл в player который находится в свойстве аудиоклип компонента аудиосорс, находящегося на объекте Player. Стоит отметить, что все свойства компонента аудиосорс мы можем изменить также и в коде, а не только в инспекторе. Сохраните скрипт и вернитесь в Unity. Давайте запустим игру и послушаем как стреляет наш корабль. Отлично, но не хватает фонового звука. В папке аудио есть аудиофайл music background это зацикленная фоновая музыка. Логичнее всего разместить ее на объекте GameController, так как этот объект отвечает за логику нашей игры. Перетяните аудиофайл music background на объект GameController и включите свойство Loop для того чтобы аудиофайл постоянно повторялся. Запустите игру. Теперь у нас играет фоновая музыка. Последнее, что мы сегодня сделаем, изменим громкость фоновой музыки и выстрелов. Для этого выделите объект Game Controller и в свойстве Volume компонента Audio Source установите значение 0.5. Запустим игру и постреляем по астероидам. На этом все, а на следующем уроке мы будем насчитывать очки за сбитые астероиды.